вас на моем канале мои дорогие зрители с вами лилия донского и сегодня у нас будет мой любимый обзор как всегда я люблю рассказывать о помадах и компания oriflame в тринадцатом каталоге выпустила новинку серии giordani gold антивозрастная помада в каком потрясающем она обрамлении такой футляр такое богатство как она шикарно выглядит, я просто в восторге, я держу это в руках, как будто это просто произведение искусства и такой щелчок, услышали? еще раз вам покажу, дорого, круто, очень красиво и я сейчас предлагаю сразу же посмотреть свойчи помады помады на руке и на губах, а кстати у меня на губах один из оттенков, интересно угадаете какой, кто угадает Пишите в комментариях название помады, которая у меня на губах. У меня на губах первый оттенок благородный нюд, его код 33386. Я просто любуюсь на свои губы, какие они нежные, такие, м -м, прелесть просто. Обратите внимание на этот оттенок, очень хороший. А это оттенок КОД 33389, сочный коралл. Ну, он такой сочный, такой коралловый. Ну, это, конечно же, элегантная фуксия КОД 33390. Такой приятный оттенок. Ну, мне, кстати, интересно, пишите в комментариях, какой цвет мне идет. Королевский янтарь код триста тридцать три девяносто один. Этот цвет говорит сам за себя тридцать три триста девяносто два, насыщенный красный, но очень красивый. Такой невероятно красивый, богатый цвет будет шикарно смотреться и как вечерний макияж элемент вечернего макияжа и классика оттенок 333 93 спелый ягодный на мой взгляд это самый такой нейтральный оттенок который подойдет всем абсолютно и на осень на зиму универсальный цвет И сейчас у меня на губах оттенок 333-94, темный бордовый. Очень такой элегантный цвет. Я даже не ожидала, что мне понравится такой темный оттенок помады. И очень приятный на губах. шикарный цвет его код 95, глубокий винный очень интересный оттенок и он как раз завершает наш обзор помад и я хочу поделиться немножечко своими впечатлениями потому что когда пробуешь помады, особенно подряд 8 штук, то очень сильно страдают губы, то есть они как бы высыхают, затираются, скукоживаются. Но сегодня у меня нет неприятных ощущений, мне напротив очень даже приятно, учитывая, что я даже губы ни разу не увлажняла бальзамом мне очень понравилось что помада плотное покрытие как вы видите что все помады я носила без контура и при этом они очень красиво и классно лежат на губах поэтому я обязательно себе выпишу как минимум один оттенок а мне интересно угадаете вы какой или нет пишите в комментариях спасибо вам за внимание оставайтесь на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч в следующих роликах с вами была лилия донскова пока-пока